Здравствуйте, с вами Александр. Нахожусь в месте под названием Витланд. Это на берегу Балтийского моря. По дороге от Калининграда на Балтийск, после Приморска, 2 километра и поворот направо. И потом по поселочной дороге ехать до моря. Здесь видите, как много машин. Я ехал на косу Балтийскую, по дороге решил заехать сюда, немножко вам показать. Место стало очень популярное в последнее время. Столько машин. Здесь находится кафешка у меня есть видео с этого места снимал зимой или осенью но здесь никого не было значит здесь кафешка там есть гостиничные номера в принципе это не так дорого Тут всякие такие железо сделаны, непонятные штуковины, это типа от деревни, пойду к кафешке, в кафешку заходить не буду, кафешка у меня есть внутри съемка, найдите видео и посмотрите. закрыт почему-то спуск к воде он был новый выстроен из дерева в прошлом году может быть его разрушила штормом какой белый песочек здесь Да, народу немало учитывая что это находится далеко Какой белый песочек, ну вот просто красота. А может я да, наверное, повредило немножко спуск с кафешки. Поэтому они его закрыли и разобрали. Посмотрю, какая вода чистая, прозрачная. Ну, такая нормальная. Видите, народ купается. То есть вода теплая получается. Детей, наверное, вообще не вытащить из воды. Там впереди янтарный. Километров через 15. И больше нет никаких населенных пунктов. Здесь можно идти, идти, идти вдоль пляжа. Это вот что-то выкинуло, какую-то траву. Самое интересное, что море, оно сначала что-нибудь выкидывает, а потом собирает обратно. То есть пляжи здесь никто не убирает, они обычно чистые, идеально чистые, сами по себе. То есть если, например, приехать, через какое-то время абсолютно не будет вот этих вот... Не будет травы, будет все чисто. Всем пока, с вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.